Бабушка, а где мой айкос? На антресоле. А что такое антресоль? А что такое айкос? Сынок, я был в больнице. У тебя диагноз, ты долб... Да ну, серьезно что ли? Как твоя мама. Вот, кстати, она. Что, серьезно? Тоже долб... Муха, ну меня пацаны обижают! Сейчас я им покажу, где раки зимуют. Вот здесь в устье реки зимуют раки. <служить> <Era. клышать> Где ты был? На работе. Что ты мне врешь? Опять с своими проститутками время проводил. Да, Карин, я проводил время с проститутками. Я работаю с сутенером. Я сутенер. Так, Рома, смотри, Значит, сейчас мы с тобой идем в метро. Uh -huh. Вот, потом мы с тобой идем в ресторан, uh -huh. а потом мы с тобой идем в торговый центр. Карин, слушай, мне кажется, мы не успеем. Давай после 23. В ресторан? Ну. Ты что? До 23 коронавирус маленький, а после 23 коронавирус большой. Необъяснимо, но факт. <смех> <смех> <смех> да. Алло, плохо слышно вас? Не... А, Слушай, а скажите, пожалуйста, а вы точно уверены, что я не йобну? Я вам как психолог говорю, с вами все в порядке. <смех> говорите, <смех> говорите, говорите, говорите. А, алло! Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ, носки не стираны, рубашки не глажены. И дети на тебя не очень-то и похожа. <смех> Карин, у тебя это грязно на кухне. Дай, пожалуйста, тряпку я протру. Карин. А, тряпку протирать. На. Да. Дядьсю, да. А? О, интересно ну, нет. Алло, Карин, да. Муха, у меня срочное дело. Бросай все и беги ко мне. Ты мой тигр, да. Ты моя машина. Да. Ты мой герой. Да. Ты купишь мне прокладки? Да. Нет. Ты все можешь. Да. Иди покупай прокладки. Да. Вперед! Дорогой, у меня прошел коронавирус и наконец-то появился вкус. Ну что, сходим в ресторан и закажем вкусностей. Ты что не слышишь? У меня появился вкус. Пошел на. Жень, а можно мои родители с нами в клуб пойдут? Нет. Да почему? Ну я выберу самого мужественного. Номер три. Да, ну да. Че ты, ты сказал? Да, да ничего. Что Ты сказал? Ты пляж сказал? Да, да. Да, да, да мандарины есть еще? Едет, не еси. Карина, а давай поиграем в ролевые игры? Давай, ты будешь доктором, а я пациент. Давай. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте, а вы где и дома? Ты че конч... А, ничего. Давай теперь я буду доктор, а ты пациент. Давай. Давай. а может быть ты выпьешь с нами? Я прошу прощения, но я гей. Как жаль. Стой, ты что, дурак? Ты нафига сказал, что ты гей? Ты же нормальный. Ты знаешь, кто их мужья? Лучше быть живым геем, чем мертвым натуралом. Здравствуйте, доктор. <связь> Здравствуйте, а вы к фрактологу? Ну, корень, не возбуждай мне да доху... Давай маринка на телеке передачи ведет? Так она сколько училась, понимаешь? Сколько она вот училась оральному искусству? Ораторскому? Нет. Оральному. Маринка оральному училась. Ребят, прикиньте, Дава отказался ко мне на шоу идти. Женя, я подарила тебе гитару. Да. Теперь твоя очередь дарить мне живого единорога. Любишь свою пить? Или ты ее как бы не любишь, ненавидишь, ругаешь, она тебе мешает. Или ты ее принимаешь, все моя писулечка, любимая писечка. Я люблю свою кису, очень люблю свою кису. Кису моя. Перпендикуляр. Синхрофазаторон. Такие крутые слова никогда не слышала, можно еще? Парадиограмм. тебя это твои друзья роликсы Р, Р, Роликсы? Хуйки, <свист> Р, <свист> вообще в мужчине главное, чтобы он был богатый главное, чтобы он тебя любил Ну конечно лучше целоваться в метро, чем плакать в <свист> <свист> Обожаю эту шутку! Всегда жу над ней <свист> Напиши слово Карина в комментарии по буквам и я подпишу с Нитебря но если ты будешь подписан на меня. До встречи.